Приветствую вас на своем шуге из Готик Рок Лоуфай канале. Сегодня я расскажу вам о трех моих зависимостях. Лол, ты что наркоман? Такой типа худой, еще эти мешки под глазами. Чушь какую-то несешь вечно. <свес> Клубника, уйди с видео. Те -те -те -те Она решила, что я наркоман, только потому что выгляжу не очень здоровым. Вот идиотка. Я наркоман, потому что я зависим от наркотиков. Вообще-то. Это все шутки, но сегодня я расскажу вам о своих на 100% настоящих зависимостях. Моя первая зависимость – это зависимость от курения чая. При этом, кстати, я ненавижу всех, кто курит обычные сигареты. Вот ведь парадокс, да? Когда я вижу на улице человека, который курит, я просто впадаю в неистовую ярость, достаю свой огромный нож и начинаю кромсать его на куски. Ах ты, ублюдок, Врачу его наизнанку, выпускаю кишки наружу, ровешив его на них, потом ржу, как настоящий маньяк, и поджигаю трудно на потеху толпе моих верных антисигаретных воинов. Мы объявляем тотальную войну всем курящим обычные сигареты. Мы понесем на них разрушительный хаос. Мы превратим их жизни в кошмар. Запомните, раз и навсегда есть только одно единственное верное курение. Единственное верное курение чая. И сейчас я расскажу вам, как оно происходит. Доставайте тетрадки и ручки, начинается ваше дистанционное обучение. И сегодня я закончил школу, то есть пять классов я а, закончил. надоело все это снимать, я пойду покурю. Какой, какой покурить? Дай мне свои секреты. А не... Тут парадонтоз написано, то есть это смерть, это рак, просто рак. Я сейчас покажу, что реально надо курить. но я никому ничего не должен ладно ладно, знаете вся толпа людей напомнила мне об еще одном моем вредном пристрастии в зависимости от Кабеина мы впервые слышим, но уже готовы запретить расскажешь что это такое? Извините, я просто уже вошел в кураж и не могу остановиться. Ну ладно, сейчас расскажу. Качаю короткую запись лайва в и концерт пошлой Молли. Разбудяживаем первое, второе принимать в чистую, увольте. Рендер пару десятков минут ожидания, пойду выпью чаю. Готовы меняю формат на текст управляем в печать. Когда окончена печать, компьютер можно выключать. Я разрезаю полученный лист в конфетти, и что-то я засыпаю уже еще шокове. Бумажки бросаем в воду и кипятим зажигалкой в ложке. Теперь нужен новый шприц. Чужой? Не трожьте. Забудьте слова учительниц. Жизнь вам дороже. Делиться нужно не всегда, не всем. А с некоторыми так вообще нельзя. Иначе холодная страшная смерть, а это не очень прикольно, друзья. Дальше, я думаю, знаете сами, игра в забирание крови. Поработай кулачком, не могу найти твои вены, а вот они сейчас скусят. Комарик, Все молодец, расслабься. Эффект наступит через пару секунд, я тебе пока расскажу что. Теперь лучше носить что-нибудь с рукавами, зная, что понравится и вызовет привыкание. Но ну, а как же иначе, от этого буквально бошки взрываются и люди мозгами занавески запачкивают. Выбери жизнь в России, выбери кружечную полицейскую машину в магазине, выбери картошку из супа и тесто, из пельменей, выбери друзей, чтобы с ними лед в лужах весенних, Выбери мультики после обеда по СТС и ДНТ. Выбери с вами школьную форму. Выбери новых друзей. Выбери, что делать первым. Математику или русский. любимый предмет в школе. Выбери попросить брата установить компьютерную игру. Выбери любимый предмет в школе. Выбери, кем хочешь стать. Будешь ли страдать плюс-минус пять лет. Выбери, какие экзамены будешь сдавать в ЕГЭ. Выбери, после поступления. Ведь без высшего образования ничего делать. Выбери осознать, что ты ошибся. Но все равно закончил чугу Выбери отдать долг ради невидец военного И это кто ты? Выбери из соседнего двора Выбери тайки, подарок такой, чтобы завидовал ее инстаграм Теперь скорее родить ребенка, не обладая нужными качествами для его воспитания Тебе нужен наследник для твоего благосостояния Выбери кредит на свадьбу, денег нужен первый из нас по ипотеке, выбери, хоть она и достала Танкину родовую депрессию, пока что терпи, выбери Тойоту или любую другую машину, чтобы советовать сработать и вы, конечно, в кредит. Выберем, мы недовольны вложением дела и ругать телевизор, но чуть, чуть что сувать деньги ментам или лыбить, с каждым подъездным министром или дворовым депутатом, а что вдруг повысить зарплату? То же самое в отношении любого вышестоящего. Вы относиться плохо только к тем, кто ниже тебя и не может дать сдачи. Вы перепомните всегда, что все, кто ниже тебя, лентяи, а все, кто выше, воры. Выбери наконец-то поверить ящику И лживый ток-шоу по субботам Выбери вставать каждое утро рано И возвращаться домой поздно вечером Выбери окончательно поругаться с танкой И выгнать ее из квартиры в вечность Выбери новую Таньку Выбери новых детей Ведь жизнь это счастье, поверь Выбери работать за еду Крышу над головой таблетки До старых лет Выбери старческие страдания Инвалидность, рак, диабет Выбери итак я вижу вы уже с нетерпением ждете услышать о моей третьей зависимости самые внимательные детишки уже догадались это конечно же пиромания да я люблю огонь я настолько люблю огонь что в детстве ходил по улице и собирал хворост чтобы дед его поджег тогда я почему-то представлял что это горит маленький дом маленького живого существа. Когда я стал больше, мне захотелось огня в больших масштабах и с большим уровнем риска. Я графиня МС, у микрофона а сейчас будет ярко. Я пироман, у меня из план грязную планетку. мне нравится. Смотреть, как горит огонь. Никогда не позвоню в горь. Нравится смотреть, как горит сейчас. Мне нравится отражение огня, моих друзья. Я люблю огонь и огонь любит меня. Я сырку вс, не осталось угля. Я люблю огонь и огонь любит меня. Это факт. Да, блин, неплохой рэп. Ну, я думаю, видео и так уже слишком длинное. Так уж ставьте лайки, подписывайтесь. А спонсор данного видеоролика, вот эта вот девочка, вернее, ее инстаграм. То есть реально, она вот, ее очень красивая, обнимая девочка, как вы видите. То есть, ну, я вот реально бы хотел так выглядеть. Ой, ну вот я бы реально хотел бы себе такую девочку. Ну, ладно, не важно. Все, до свидания, я отзови.